Ценность курса интернет-маркетинга в том, что мы даем системные знания по очень большому кругу вопросов. Специалист по продвижению, специалист по маркетингу может работать как в сфере конкретной рекламы, так и может работать, например, в СММ-продвижения, да, то есть мы даем человеку большой круг знаний, умений, навыков, и слушатель курса, выпускник курса, вернее сказать, сможет применить себя как универсальный специалист практически в любом бизнесе, B2B, B2C, он может быть копирайтером, он может быть СММ-специалистом, он может быть трафикологом, как сегодня говорят, он может быть таргетологом. Он может быть специалистом по контекстной рекламе или объединять все это вместе, работать как маркетолог в каком-то бизнесе. Поэтому это уникальный курс. Я думаю, что равных ему нет в Адмуртии.